Хорошо, Мишенька, я тебе дам вот эту штуку, которую я тебе говорю, которая меняет настроение, вот это состояние. Но ну, не знаю, мне этот поток этот открывали. Можно ли так? Не знаю, брат. Ну, короче, делается так. Имя у этого потока АН-АЭЛЬ. ан, -а ан -а сейчас напишу, как. Говоришь, АН-АЭЛЬ, ан, -а ан, -а ан -а Открываю поток ан -а на себя. И представляешь, сверху Против часовой стрелки в тебя идет спираль такая разноцветных энергий. С правой стороны, с левой стороны. Все против часовой стрелки все тебя заходит со спины, снизу с ног. Только с живота выходит такая же спираль. Ну, так, энергетическая такая, знаешь. Но как, ну, как спираль полностью спирали такие, знаешь. Только она идет по часовой стрелке и обратно в, в тебя же возвращается. На других людей делаешь так. Всегда в первую очередь открываешь на себя. Потом только на других. Любой вот этот, который я тебе давал, практики всегда. Сначала на себя, потом на других. Смотри, банон берешь, можешь представить, например, тех других, скажем, лепестки рост, там, блин, хоть что, хоть звездочки, хоть всякие там искорки, хоть салют, там, хоть что себе представишь. Но это она работает именно на визуализацию. Это... Поток, он чисто поток любви. Он ничего не излечивает, ничего не этот. Он чисто поток любви от сердца идет. Понятно? Только там, Мишань, поясним еще раз. Именно нужна визуализация. Нужно прямо представлять. Прямо видеть. Ну не то, что прямо вот так вот и видишь. Просто представлять, стараться. Потом дам второй. Поток, который к нему присоединяется, который на полностью всю чистку идет. Но это не сейчас. Вот этот наработать надо. Каждый вот этот поток уже как минимум 15-20 ну, дней нарабатывать. Прям берешь и каждый день по 15 минут. Чтобы он прям хорошо у тебя усвоился. Тогда ты увидишь его. Свои представления, можешь свои видения, увидишь какие-то. Но нарабатывать их нужно по-любому.